Отдельное внимание хочется уделить дневному крему из матирующей серии, его работа направлена на снижение активности сальной железы, и это работа на перспективу, то есть продукт не маскирует, а он действительно обладает лечебными свойствами. Средство максимально эффективно подойдет для жирной и комбинированной кожи, здесь в составе содержится также ниацинамид, который сейчас очень активно используется в косметических целях, этот витамин работает как антиоксидант, он также отвечает за то, то, насколько быстро каждый витамин дойдет до своей цели распределиться по клеткам. Помимо этого, он также благоприятно воздействует на Т-зону, снижая активность работы сальной железы и слегка корректирует тон вашей кожи, что будет максимально благоприятно сказываться на постакне. Средство обладает кремовой, легко распределяющейся текстурой. Данный продукт подойдет для дневного использования и достаточно быстро впитываясь, позволяет вам наносить на него макияж.